Друзья, наш следующий отель Нирвана Космополитен. Находится он также в районе Лара, рядом с Анталией. Огромный отель, рядом у него отель Барут, и с другой стороны отель Миракл Прямо сейчас мы отправляемся сюда. Мне очень интересно посмотреть этот отель, потому что у меня в этом сезоне отправляется несколько туристов сюда, и у них тоже есть свои вопросы. И хочется хоть немножечко открыть им эту информацию побольше. И ну и соответственно вам. Отель хороший, качественный, не дешевый, но он того стоит. Вот так вам скажу. Для начала пойдемте вот так заходим находим у нас смотрите сразу вся безопасность как положено проверяли нас Здравствуйте. маски обязательно возьмем вот такой у нас здесь вид современный стильный играет такая живая музыка как будто мы на подиуме, да даже чем-то напоминает знаете магазины как напомните, магазин Victoria's Secret заходишь и тоже такая же музыка, оживленная, активная, да, все красивое, модернистское такое, модерновое, так что прикольный отельчик, уже на самом входе, такой большой, скажем, пол. здесь уже и магазины, так смотрю, и рестораны, в общем, сейчас мы угощаемся welcome drink и идем смотреть номера. Во всех трех нирванах реализуется один единый концепт обслуживания гостей на очень высоком уровне. Local and Healthy Food – местная и здоровая еда, чтобы это созревалось в естественных условиях и доставляется на столы к нашим потребителям, к нашим гостям. Польза еды – это не все, и у нас развивается еще на базе наших нирван концепция чи ресторанов Это такой детокс-бар. Веганские рестораны, веганские продукты, это все вот у нас есть. У нас есть отель для домашних животных. Персональные ассистенты. Через Потому что работают? Через WhatsApp или приложение свое? Это в WhatsApp. Группа создаются, да, и вам пишут. Подушка не устраивает, матрас, еще что-то да. там. Это все только через персонального ассистента. Не надо идти на ресепшн, что-то выяснять. И прям сидят в номере, и все вопросы решать. То есть это очень удобно. Как сольный кофе, неспрессо, номера. Так, вот у нас первый номер, family room вот такой необычный, смотрите, здесь гардеробная такая, скажем, стоечка и для рабочих мест, для чемодана, сразу телевизор вот так вот расположены кровати, необычно, да, согласен с вами вот, и так, у нас, соответственно, здесь уборная, душ так, и что-то еще у нас тут было да, и вот еще у нас одна комната, большая King Size кровать соответственно, тоже телевизор, в вот таком необычном стиле все оформлено все новое, абсолютно новое, еще одна ванны и большой большой балкон сейчас я вам покажу вид который открывается с того балкона здесь также есть столик огромный балкон терраса и вот наскрывается сюда весь вид это соответственно бассейн это аквапарк это все принадлежит этому отелю вот это огромная огромная территория большой Акцент делается на спортивные команды, поэтому здесь проводится очень много спортивных мероприятий, достаточно высокого уровня, и также здесь, соответственно, есть номера, как для гостей, которые просто приехали сюда отдыхать, так же для спортивных команд. Поэтому а, приписка есть в рум это а как раз там спортивные номера, которые находятся в районе бассейна. Они пока не готовы, но с 1 апреля открылся отель, но будет это уже а, к концу... В апреле начале мая будут уже принимать гостей и там они более экономные да более бюджетные но они не означают что это хуже итак идем с вами смотреть дальше так и еще категория стандарт это уже не семейная стандарт здесь заходим все в таком стиле да цветочном пальму уборная все чисто кстати запахов и все отлично естественно ветсарома маркетинг работает все хорошо Капсульные кофе, чай, все это как обычно, естественно. Здесь большая кровать King Size, дополнительно еще одна кровать. Здесь вот такое размещение, как понимают, диван, кресло точнее, кровать тоже раскладывается, ну и соответственно балкон. На котором вид такой же, как вот в среднем номере были. Так что, ребят, отельчик вот очень-очень супер. Я сейчас разговариваю а, с руководством. Возможно, мне получится сюда отдельно приехать и отдельно снять какой-то выпуск. Если это получится, будет супер. Потому что вот это все, что я показываю, это, конечно, план минимум. Потому что здесь очень много опять деталей. Вот все хорошие пятерки, они отличаются деталями. Например, то, что здесь а, все, что есть в отеле, это а, крупная производственная компания, а, как говорится, учредители, да. И они это все сами выстроили, сами сделали. У них в производстве есть все, начиная от отделки, заканчивая текстилем. И в том числе оборудованием для кухни и питанием. Поэтому полный контроль всех этапов производства. И вот сейчас мы заходим в одно из мест, где есть кофе, шоколад. И все это можно, естественно, здесь съесть вкусно. Плюс есть, сейчас мы с вами пройдем еще место специального питания диетического. Там и детокс питания. В общем, все-все-все. Много, вкусно. И самое главное, еще и полезно. А, и для того, чтобы вся эта польза шла еще большее благо. Ну и параллельно да, покажу есть еще. Сейчас откроются магазины брендовых, брендовых компаний. И еще есть, соответственно, фитнес-клуб Космофит. Сейчас мы касту отправляемся для того, чтобы максимально поддерживать свою форму. Давайте с вами зайдем в Космофит. А, здесь у нас. Все тренируются, естественно. Есть все возможные и тренажеры, даже есть, смотрите, бойцовский ринг. Давайте кратко пробегусь. На второй этаж здесь, как мне сказали, все оборудование очень профессиональное. джим установленное, Вот можно выглядить уже. Вот так есть, смотрите, отдельный кабинет цикл. То есть, знаете, да, как под музыку, все групповые занятия тренируются. В общем просторно воздуха хватает все стильно и естественно будет здесь легко комфортно неприятно заниматься помимо этого еще что могу сказать если вы сюда приехали у вас дети и вы хотите занять их спортом но ну, не знаете каким есть такая услуга что может дать ребенка и попробовать разные виды спорта и соответственно может для себя какой-то спорт выбрать ну в общем друзья здесь очень-очень много можно рассказать об этом отеле я такие основы, как говорится, вам для того, чтобы у вас возникло желание сюда приехать или поинтересоваться этим отелем, рассказываю. И давайте продолжим наш поход по данному отелю. Так, мы сейчас подошли в Excel-бар. Здесь что у нас? Здесь у нас суши и напитки. Mm -hmm. Как правило, днем шампанское, либо коктейльчики какие-то mm -hmm. и э, суши можно заказать. А, здесь справа находится у нас э, Starbucks двухэтажный, самый mm -hmm. большой в Анталии. В принципе, mm -hmm. он считается самым большим в Турции. Дальше пройдем, там будет спа-салон и э, чи ресторан А что такое чи ресторан Чи – это ресторан, веганский ресторан, э, ресторан правильного питания, без сахара, без лактозы, э, без каких-то чего-то лишнего, неправильного, mm -hmm. так сказать. То есть для полезного питания, не то не есть пп питание, да? ПП-шное, плюс еще будет проводиться воркшопы, мастер-классы, э, мастер там будут выращиваться такие всякие зеленые травки, да, а, и там ну ее понял, да. в салат, да, рассказывать. Да, да, да. Я ну я и, понял. соответственно, напитки разные делать. Еще, конечно же, здесь есть спа, называется Mi, то есть Mi Spa. А, я так, насколько помню, вы говорили, он работает на бренде косметики Ворска. французской. Как? Лакситан. А, ну вот, кстати, написано. Да, смотрите. Лакситан. То есть и можно все услуги Спаспа -спа получить как раз вместе с разными этими продукциями. Да. Да? да, вместе с этой продукцией. И вроде бы у вас даже в номерах стоят пробники, да, этого да, все? Да, Стоят каждый день пополнение косметикой Лакситан. Так что вот, можете уже начать ее пользоваться при заселении в отель. Так, мы сейчас здесь. Бассейн. Это у нас бассейн, да? Да. Ну, естественно, теплый так. бассейн, да. И, И там команда, да? Каман, сауна. дальше сауна разные виды. Угу. У вас получается здесь стиль какой такой? Франции, да? Франции, да. Франции, потому что очень часто э, в турецких отелях эксплуатируют тайскую историю. Да, это да, очень часто, я, я, я, и немножко я, это я, даже я, режет, это, лучше, я, да, что-то а другое. Здесь Прованс, стиль Прованса. Угу, угу. и обычная, да, сауна? Ага. Да. Угу. Понял, хорошо, заходи. Так, работает это все весь СПА со скольки? Девятия. С 9 до 7 вечера. Спокойно можно Приват приходить на Здесь платное, то есть когда покупаете процедуры, он процедуры... Все здесь. понятно. Приват хамам. Там процедуры, так что не заходим. Так, так тут у нас что? Здесь э, две Это что? А, хамам, да? До ну, как вот, вот, классно здесь. Вот это хамамчик. Малахитовый, да, не мраморный. Что очень, очень да. Что очень необычно. Полодец. Что малахитовый, а не мраморный. Так, здесь у нас еще массажные комнаты, я вам сейчас покажу аккуратно. Вот для И для одного. Здесь тоже, смотрите, тишина, полный релакс. Музыка объемно играет. Поэтому точно вам здесь понравится. Да. Сон и релакс, все понятно. Ну, в общем, все понятно. Здесь детали мы не будем снимать, что люди отдыхают. Но в целом, думаю, уже вы все поняли. Единственное, что вы точно здесь не уловили, это запах. Запах здесь стоит очень приятный. И уже можно отдыхать прямо здесь, расслабиться, никуда не уходить. Но нам нужно идти смотреть дальше территорию. Еще посмотрим ресторанчик полезного питания. Итак, мы пришли в веганский детокс и йога. Ресторан называется Чи здесь у нас что будет? Ну, у нас будет здесь полезное питания. питание правильное, да? То, что вот мы как раз шли по дороге и разговаривали. Днем работает по сет меню вечером как а -карт. Угу. То есть можно заказать все что-то да. из меню. А меню, вот. это вот оно, да? Да. Угу. Вот, давайте, принести, если Да. Хочешь. Так, понятно. В общем, по листа здесь много чего есть. Я так понимаю, можно что-то еще и на заказ сделать, да? Да, конечно. Супер. Все свежее, как вы говорили. Да, ну, также здесь будет площадка для йоги, будет. Э, в смысле, можно сразу йогой позаниматься, туда, потом да. прийти по, -по, -по завтраке. А это в каком формате будет работать? Это получается весь день работает? Весь день. То есть не слова времени. Прийти. Ты можешь в это и или в в другое и время прийти и. Тебе скажу. Я имею в виду можно в любое время забежать сюда и что-то приобрести да, там. до мальчики. 10 же вечера вы работаете, до 9 на данный до 9. С, до 9. С... Со скольки? С 11 на данный момент. Yeah, Я правильно понимаю? Можно <maint -мать> в любое время подойти и заказать все что угодно и как бы по... выпить, сесть и 100. пойти дальше. С 11 до 9 все, на ]aya. данный момент. Все, да. Понятно, Хотим, Спасибо большое. Достаточно мило это. Оно мне еще необычное, потому что э, Турция на самом деле ассоциируется с тем, да, что ты полез. приезжаешь и у тебя въедаловка, А если ты даже хочешь поесть и у тебя это полезно, ну, такого формата, я, ну я не знаю, может что где-то есть, но не видел, что в Турции там было. Это редко. Скорее всего, наверное, нет, да. В этом плане эксклюзив. Ресторан, к сожалению, не могу вам показать. Я, я так покажу. Так, так вот, друзья, у нас не будут заходить, у нас основной ресторан, где люди кушают, мы их не будем смущать. И пойдем дальше. Так, а дальше, а дальше мы идем уже на территории. Здесь... У нас получается рядом с этим бассейном вот там будут номера спортрум, они более экономичные. Как раз для людей, которые хотят заниматься спортом, то есть для спортсменов и так далее. Это будет более бюджетно, но не ухудшающие условия вариант. Смотрите, здесь мы с вами зайдем, еще здесь все достраивается, да, это flower house tea, здесь будет чай разный с разными вкусами и так далее будет такая чайная скажем можно будет посидеть попить чеку в общем прикольно в общем грудь здесь есть куча всего друзья итак мы сейчас с вами пойдем дальше по территории подойдем к аквапарку аквапарк очень гигантский и по моему там аквапарк у вас еще какие-то там нюансы были до которых нет ни у кого что-то рассказывает с mm -hmm. выходом в бассейн 6, минут. а я и понял, да, да, тоже да, тоже еще пока достраивают двухкомнатные это футбольное поле, оно прям профессиональное, да, да получается? да, по стандартам УЛИПА все сделано специально для тренировок так же как и спортивный комплекс у нас построен для тренировок специальная mm -hmm. НДА то есть они по стандартам НДА сделаны здесь вот по такой аллейке можно выйти к морю, я так понимаю, она еще электрокарку а да, смотрите? да тема шаттл, то пишите, API ассистенту, и она как бы, заказывает его да. для вас. Кстати, у каждого гостя будет свой ассистент персональный. ему можно будет написать WhatsApp и попросите все что угодно, начиная вот от шаттла до пляжа и заканчивая до меню, да, до меню подушек. В общем, все как надо. А, так, аквапарк у нас, говорят, по новой технологии какой-то построен. Это, это что значит? Когда съезжаете, вы съезжаете в неглубокий бассейн. Бассейн порядка 40 сантиметров. Э, технология того, что есть зона торможения. А, просто встают, чтобы и дети не... Ну, это безопасно, тем не безопасно, менее. Да, просто да. я сразу представил, что это мелко, глубокое, и может двор проехать а нет, нет, наоборот. Здесь ага. именно зона торможения есть, ага. и чтобы дети не наглотались воды, воды. соответственно, ага. они просто встают на То есть, какого и возраста выращивают? можно на горке? будет а С 10 до 12 лет по разрешению родителей, после 12 можно без разрешения. А раньше 10 не пускает или пород не пускают. То есть, ребенка 5 лет со взрослым не пустите? Нет, не пустим. Аквапарк совсем новенький, блестит, и сегодня намечали его открытие, но так как погодки у нас нету, открытие будет чуть позже. Смотрите, там у нас будет, точнее уже есть детский клуб такой, сухопутный, да, в отличие от аквапарка. И здесь зона проведения всевозможных мероприятий, ивентов и так далее. То есть можно и свадьбы проводить, и какие-то дни рождения, в общем, все что угодно. Помимо... Как хотите, так и украсим, Помимо да? Этого... Маран здесь стоять будет? будет. Он По не здесь, он вообще во всех. Ну свадьбе? я понял. А -а -а. вот. э, Какие-то свадьбы, масть мероприятия, гала мушен можно проводить там будет. И здесь еще секлаб, да? Сяклаб, да. Днем раб работает как э, снэйп-ресторан, угу. а вечером как алиакард. Ну, вот, посмотрите, в каком стиле. Ну и соответственно, пляж уже шезлонги выставлены в <святый> центре. Пирса, на пирсе что будет? На пирсе будет бар. Бар будет, да. И, соответственно, катамаран тоже будет здесь подходить ближе. Или он будет Нет, дальше к нему лодкам будет подвозить? Лодками подвозить? Слушайте, круто. А это отдельно вот эти беседки, это вот это бесплатно, да? Павильоны, да. да. Павильон. То есть вот это бесплатная часть, вот это платная да. да? Давайте пройдем. Да. Смотрите, у нас тут есть вот такие павильоны. То есть вот а, один такой павильон. Здесь шезлонги, диванчик. А, можно все закрыть. В зависимости от. Близко к морю будет разная цена. От скольки? От 100 долларов начинается, да? От 100 евро, От 100 евро за один день, да? да? Вот. Ну, минимально вроде два дня, говорит, заказывать да? Да. И сюда можно заказывать обслуживание. Или как? А, да. Здесь она входит в заслуживание для категории Kingsuit, Это mm -hmm. самая высокая категория павильона бесплатно mm -hmm. резервируется okay. со второго дня пребывания. То есть первый день прибыли, на второй уже у них резерва и также от 14 ночей бесплатный трансфер от аэропорта до mm -hmm. аэропорта. Mm -hmm. Хорошо. Оставляйте свои лайки и комментарии. И не забывайте, что я продаю и оформляю туры по самым выгодным ценам в России онлайн. No, they didn't